привет с вами снова повар от бога и вы даже не догадываетесь как будет вкусно сегодня на моей домашней кухне я предлагаю вам приготовить маринованные яйца итак поехали что нам для этого надо отварные яйца у меня э, 9 штук э, Сушеные овощи. Здесь морковка, лук. Так, столовая ложка соли без горки. Столовая ложка сахара. И приправы, какие вам нравятся. Здесь э, лук, это паприка, э, чесночок, э, лавровый лист, перчики и зира также один острый перчик потому что я хочу приготовить острые яйца и уксус обыкновенный столовый такой нам понадобится 2 столовые ложки для начала я 500 миллилитров воды поставила на газ и добавлю туда соль, сахар и вот эти приправки. Так и жду, когда нагреются А в это время в баночку, вот такую вот жбанчик, э, я буду э, складывать яйца и перчик и чеснок. Вот посмотрите, что у меня вышло. Сейчас жду, когда э закипит э наш маринад. И мы дадим ему чуть-чуть... Маринад чеснок. у нас закипел покипел три минутки и я отставляю в сторону чтобы чуть-чуть у остыл. нас чуть остыл рассол и мы сюда добавляем две столовые ложки уксуса размешиваем так чтобы размешали и теперь мы заливаем наши яйца. Так, если у меня спросите, так, если у меня спросите, где можно вот использовать это, ну, первое, что это прекрасная закуска. А мужчины оценят. Второе: те, кто любят лапшу по-китайски, э, можно с лапшой. И третье очень хорошо перебивает аппетит. Ставим в холодильник э, через три дня можно кушать. В холодильнике хранится до 7 дней. Понравилось? Подписывайтесь. Оставляйте комментарии, желательно присылайте свои рецепты. Жду от вас лайков. Наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша повар от Бога.